Я здесь абсолютный новичок. Название курорт получил от фамилии эстонца, никогда жившего в этих краях. Здесь ну такая основная основная часть, где можно именно погулять, а это именно целый такой мини городок здесь расположились несколько интересных тематических отелей и в качестве дизайнеров сюда был приглашен валентин юдашкин нашел номера по 40 тысяч рублей за сутки по этому маршруту можно значит дойти до водопадов до нескольких это озер и на подъемнике на канатную дорогу. Их здесь несколько с разной длиной. 550 гектар – общая территория комплекса. Здесь, кстати, на территории очень прикольно, очень круто сделано, то, что вы ходите, и здесь есть вот такие всякие разные информационные таблички. Нормальная герметичная упаковка, откуда ничего не будет капать. Ребята, парк реально огромный, со своими объектами. Друзья, всем привет! Я продолжаю свое путешествие по курортам Краснодарского края для того, чтобы выяснить, что же можно здесь делать, чем заняться в зимний период времени. Что здесь делать летом? Я думаю, что это очевидно всем. И в настоящее время я, собственно говоря, нахожусь на территории курорта Розахутор. Мы посмотрим его, я вам все покажу, расскажу. Я здесь абсолютный новичок, я не был здесь никогда, поэтому все для меня здесь в новинку, в диковинку. И в принципе, я буду делиться мнением человека, который здесь впервые рассказывает и показывает все, что я вижу. И чтобы вы тоже имели представление, если вы здесь никогда не были. Все знают розу хутор как один из самых популярных горнолыжных курортов краснодарского края но не все знают ее в цифрах 550 гектар общая территория комплекса 7 работающих подъемников 77 горнолыжных трасс 12 отелей более 15 ресторанов и более 40 магазинов когда впервые слышишь название этого горнолыжного курорта то скорее всего он ассоциируется с цветами розами ну или именем девушки роза и фамилией хутор ну чем не фамилия. Но на самом деле, название курорт получил от фамилии эстонца, никогда жившего в этих краях, Адула-Роза. После того, как крепостное право было отменено, в эстонских краях наступил сложный период. Все наследство после смерти родителей передавалось лишь старшим сыновьям семьи, а остальным приходилось выживать самостоятельно. В 1881 году 73 эстонских семьи, в числе которых был и Адул, решили переехать за пределы своей родины с целью почвения. Поиска жилья и работы. Тогда-то они и обнаружили, что на Западном Кавказе есть возможность получить свободные участки земли. Таким образом, эстонские семьи перешли высокие перевалы и остановились у реки Мзымта. Селение, нынче известное как Эсто-Садок, появилось как раз благодаря эстонцам, и буквально и означает эстонский сад. О жизни самого Роза, сведений, не сохранилось Кроме тех, что жил он на хуторе, который теперь и носит его название. Как сюда добраться и сколько сюда ехать по времени? Из Адлера, а ближайший аэропорт у вас, Адлеровский аэропорт, то из Адлера вы доедете до сюда 30 минут. Ну, максимум 45 минут. То есть, это очень быстро и очень удобно. Значит, если вы без машины, то вы легко можете взять каршеринг в аренду и приехать сюда. И точно так же здесь. Здесь есть куча этих каршерингов, и вы сможете отсюда уехать в Сочи или в Адлер. Ну, они очень близко, как мы уже поняли. 30-45 минут. Здесь, кстати, на территории очень прикольно, очень круто сделано. То, что вы ходите, и здесь есть вот такие всякие разные информационные таблички, где можно посмотреть на горы. Здесь рассказывается о горах, о природе, о пиках, которые здесь есть, о животных, которые здесь обитают. То есть, очень-очень прикольно. Еще очень классная штука, что это не просто, скажем, там горнолыжка, да, а это именно целый такой мини-городок где Классно будет как взрослым, так и детям Потому что здесь есть оборудованные площадки детские Здесь всякие там прудики, бассейнчики Ну правда, естественно, сейчас как бы зимой бассейнчики, они спущены И точно так же, то есть если вы приехали сюда на там, некоторое время То здесь есть и там турники, где можно позаниматься Здесь я видел людей, катающихся на велосипедах На всяких там различных штуках, дрюках И э, бегающих людей То есть здесь спокойно можно заниматься спортом То есть полноценная жизнь что посмотреть? Здесь есть внизу Красная Поляна, здесь есть Газпромовский курорт и здесь, собственно говоря, Роза Хутор. Я рекомендую вам ехать сразу же в Розу Хутор, но хотя здесь все как бы рядышком Роза Хутор, потому что здесь, ну такая основная, основная часть, где можно именно погулять, вот насладиться там чтением, да, как сидят здесь на лавочках, читают с видом на лес, горы и реку. Здесь магазины, здесь рестораны, кафе вплоть до Макдональдса. да Здесь же, конечно же, отели и гостиницы. Окей, okay, допустим, мы хотим здесь остаться. Сколько стоит остаться здесь, в гостинице? Ну давайте глянем. Ну, вот, к примеру, я посмотрел на букинге. Что нам дает букинг? Минимально на одного человека будет около 3000 рублей здесь гостиницы я не буду говорить никакие названия гостиниц потому что их здесь много ну и как бы это не рекламка да у нас 3000 рублей если к примеру с семьей я хочу остаться там 4 человека 2 взрослых два родителя то я нашел минималку сейчас за 5 там с небольшим я считаю что это абсолютно адекватные деньги а что же касается дорогих ценников ну как бы я тут нашел номера по 40 тысяч рублей за сутки вот ну не знаю я думаю что может быть это, тут могут быть варианты и подороже вот ну как бы 40 тысяч рублей за сутки ну давайте вот на такой диапазон и смотреть от 3 до 40 Но теперь самое интересное. Выпиваем кофейку и на подъемнике, на канатную дорогу. Их здесь несколько с разной длиной. Ну естественно мы с вами пойдем на самую длинную. Так, ребята, взял я билетик на канатную дорогу. Правда не на самую высокую, потому что самая высокая не работает. как Высота которая 2 300. Я сейчас взял на высоту 1600. Стрела она называется. И плюс еще входит туда посещение двух музеев. Музей, значит, Моя Россия и... И еще какой-то. <смех> еще какой <-то> музей. <смех> вот. В общем, отправляемся на высоту 1600 метров. Да, заплатила 1290 рублей, если кому интересно. хочется уединения, то вот эта кабинка это именно то место. Здесь, я не знаю, мне кажется, полчаса до того, чтобы до самого верха добраться. Полчаса вверх, полчаса вниз. Один кабинки, никого вокруг. Летишь на высоте, ну, я не знаю, прикинуть, ну, метров, наверное, метров, наверное, 30. Только снег, деревья и горы вокруг. Ну и небо, конечно же. Горнолыжный курорт Роза Худор был дважды награжден премией Sky Business Awards, как самый посещаемый курорт в России. Ежегодно курорт посещает почти 2 миллиона гостей. А начиная с 2013 года и по сегодняшний день 7 лет подряд, курорт признается лучшим горнолыжным комплексом страны. В 2020 году курорт получил награду Traveler's Choice сервиса Trip TripAdvisor. В зимний период 2020 года курорт посетила около 92,5 тысяч гостей. При этом летом количество гостей значительно больше, чем в зимний период. Ежегодно курорт летом посещает около миллиона человек. Ребята, запрещенку делают. Еще про погулять. То есть есть, ну, скажем, <смех> городская часть. Ну, собственно говоря, вот этот мини-город со своими ресторанами, со своими отелями. А есть часть лесная. Вот я вам покажу. К примеру, вы доходите ну, практически до конца. Здесь все по прямой, здесь все вдоль речки. Ну, вот, на Беснорозах утр. И здесь начало маршрута Тропа Здоровья. И здесь, значит, у нас разного рода маршруты по Горам Есть малое кольцо 310 метров, среднее кольцо 1600 метров и большое кольцо почти 2 километра и сразу же с разным временем, то есть 15 минут это за первое кольцо, значит полтора часа и два часа соответственно. По этому маршруту можно значит, дойти и до водопадов до нескольких и до озер и даже можно увидеть каких-нибудь животных типа оленей, хотя я думаю, что они наверное все уже убежали куда-нибудь далеко если сравнивать с европейскими курортами я часто бываю в той же австрии в швейцарии кстати можете посмотреть мои выпуски про швейцарию и выпуски про учебные заведения в швейцарии на канале с education на втором моем канале здесь есть про швейцарию я рассказывал делал выпуски неоднократно значит что касается курорта удобств уровня я не хочу как бы так сравнивать вот э, здесь розу хутор к примеру местные курорты с европейским просто могу вам сказать что здесь сделано круто здесь сделано круто и на мировом уровне вот с чем бы это ни сравнивать Зимой помимо катаний на лыжах и сноуборде есть и другие развлечения поэтому каждый посетитель сможет найти что-то по душе на курорте располагается хаски центр где можно покататься на собачьих упряжках а также пообщаться с собаками На высоте 960 метров есть тюбинг или как говорят в народе ватрушки есть и зона с возможностью покататься на санках только вместо привычных нам из детства железных санок с деревянной сидушкой и веревочкой здесь выдают огромные деревянные сани с круглыми носами когда на улице есть зима и снег на курорте роза хутор можно даже искупаться и поваляться на песчаном пляже в аквапарке расположенном в торговом центре горки город здесь на территории есть и каток и даже так называемый снега ступинг пешие прогулки по заснеженным склонам летом здесь проводятся экскурсии которые знакомят посетителей с олимпийским наследием сочи 2014 -го. проходят эти экскурсии по трем основным курортам красная поляна роза хутор и газпром В 2020 году был открыт комплекс моя россия который сперва был создан как культурно-этнографический центр здесь расположились несколько интересных тематических отелей и в качестве дизайнера сюда был приглашен валентин юдашкин благодаря работе которого каждый из отелей обладает своими местными оттенками отель невский напоминающий особняк 19 века кижи в деревянном срубе архангельской области сибирь в тереме из Теса. конечно здесь же находится и кафе где подаются блюда прошлых времен кстати немногие знают но вот это ратуша в центре долины Розы Хутор, она стилистически повторяет Сочинский вокзал, который строился по архитектурному проекту известнейшего архитектора Алексея Николаевича Душкина. И он не просто архитектор, он лауреат сталинских премий, и он работал значит, над Сочинским вокзалом, он работал над вокзалом в Симферополе, они похожи. И вот эта ратуша, она стилистически повторяет вот эти вокзалы. Ну, как бы, естественно, как у нас всегда бывает. Многие, значит, скептики говорили, что это все очень, скажем так, выполнено быстро, халатно и не так, не так четко, как это все было у Душкина. Ну, здесь все строилось в преддвериях Олимпиады очень быстро. Надо было сдать объекты, скажем так. Ну, и как бы в сроки все было сдано. Да, конечно, где-то, может быть, каких-то деталей, не было учтено но тем не менее тем не менее ребята все это выглядит очень очень круто ребята взял здесь шаурму а здесь есть и такое на улице и посмотрите нормальная герметичная упаковка откуда ничего не будет капать это не те варианты когда да берешь шаурмушечку любимую а там ее потом салфетки в рулон такой завернутый, рулон этот в пакет, чтобы ничего не вываливалось, не капало Вот, нанотехнологии, розе хутор, все продумано до мелочей И глинтвенчик, ну так как я за рулем без алкоголя Да, кстати, еще знаете какой момент? Прикольный, мне понравилось Что здесь ходишь и я не увидел ни одного курящего человека Понимаете? Ни одного курящего человека А потом я увидел, что здесь знаки висят, значит ну типа не курить я не знаю, везде ли это по хутор или только вот в каких-то тут зонах, но я не видел ни одного курящего человека. Ребята, здесь, кстати, от Макдональдса, за Макдональдсом, стоят такси, набирают по несколько человек и отправляются. Я так понимаю, что или в Сочи, или в Адлер, куда-то. Поэтому имейте в виду, и тут же автобусы.